Как вы думаете, где мы находимся? Мы находимся на пляже Инджикум Я здесь впервые Очень мне все нравится Но сейчас обойдемся, посмотрим Попробуем воду, теплая она или нет В общем, все вам покажем Поэтому оставайтесь с нами Айхам делает прямой эфир на фейсбуке Подписывайтесь на нашу группу в фейсбуке тоже Здесь очень классный песок Посмотрите, он как, как пыль Просто невероятно классно, Даже тоньше, чем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 Обалденный. Давайте пойдем теперь к воде. Очень... А -а -а, очень жарко идти по песку, друзья. Очень классный песок. Но я всегда знала, что на пляже Инджикум песок лучше, чем везде. И на самом деле это правда. Он как пыль и темнее, видите, он такой как пыль и темнее, чем на Клеопатре и на Дамлаташе. Очень много народу. Мы постараемся обойти людей, чтобы их не смущать. Ну, давайте, я думаю, пройдем на ту сторону, через ручеек, чтобы можно было поснимать, и чтобы народ не смущался моей камеры. Ой, просто невероятное ощущение. Да, правда, что самые классные пляжи в Алане это пляж Инджикум. Вот оттуда течет горная река. Ну и вода, кстати, не такая уже холодная, и она впадает в море. Пройдем на противоположный берег. Здесь расположено очень много отелей. Пятизвездочных. Кстати, очень много пятизвездочных отелей. И на этом пляже очень редко бывают волны. Видите, можно покататься на таком парашюте. Я специально пришла сюда... Чтобы на эту сторону, чтобы, как я уже сказала, не смущать людей. Друзья, посмотрите, какая красота. Здесь просто идеальный песок. Он просто идеальный. Очень красиво. Я первый раз на пляже Инджикум, но я впечатлена, действительно. Ну и, конечно же, кто-то спрашивал про пляж Инджикум. Я думаю, что если вы сюда приедете, вы не разочаруетесь, потому что, как я уже говорила, в Алане. вот сейчас на первый взгляд мне кажется, что лучше пляжа нет. Ну что, давайте зайдем в воду, попробуем, теплое море или нет. Море еще достаточно прохладное, скажу честно, но песок очень жаркий. Очень красиво здесь, очень. Видите, много народу купается в том пляжном баре, на стороне пляжного бара, на который мы пришли. А этот отель, видимо, еще не открыт, поэтому здесь нет туристов. Айхан делает прямой эфир. Айхан, на вы делаете В общем, подписывайтесь на нашу группу в фейсбуке «Аланя Тюрки» в описании к этому видео. И ко всем видео есть ссылка на эту группу. Айхан там всегда делает прямые эфиры. Ну, Айхан иногда Айхан, иногда я делала, но чаще Айхан. Вот видите, такая у нас активная группа. Как я уже говорила, море достаточно прохладное, но это для нас, для местных. Туристы, вы видите, вот там многочисленные туристы купаются, загорают. Пляж Инджикум не такой уж и длинный по протяженности, он доходит вот до туда. И, как я уже говорила, здесь много пляжных баров, отелей. Вот этот отель еще вроде не открылся. И мы остановились вот э, около того пляжного бара. Но я думаю, что если вы придете на... В любой пляжный бар в Инджикуме пляж будет такой же. Кстати, инжи Кум с турецкого переводится как «тонкий песок». Инджи тонкий, кум, песок. И, друзья, это действительно правда, потому что красивее и приятнее песка я еще не видела. Посмотрите. Он действительно как пыль. Он очень-очень-очень тонкий. В общем, очень классно. Все. Первый раз приехали на этот пляж, и я подтверждаю 100%, что в Алании лучше пляжа нет. Инджикум просто потрясающий. И теперь, когда мы будем ездить на пляж, к сожалению, простите, домотаж был мой самый любимый пляж, и пляж у крепости. Ну, а теперь однозначно Инджикум. Здесь невероятно чисто, невероятно приятно ходить, ходить по этому песку. Невероятно приятный вход в море. Здесь практически никогда не бывает волн. В общем, если хотите увидеть самый классный пляж Алании и действительно побывать на классном пляже, приезжайте на что-то, Это что-то что потрясающее. В общем, я впечатлена. Эм, удивительный день у нас был сегодня мы побывали, но это вы видели в предыдущих видео, мы побывали в, в двух караван-сараях, мы побывали в, на пляже Инджикум, вот видите, народ катается на таких вот парашютах в общем, супер каждый когда выезжаешь в Алании куда-либо постоянно Аланьи открывается для тебя с новой стороны, здесь столько всего интересного, смотрите даже шишечки вот такие вот, потому что рядом лес на противоположности для стороне густой лес и несмотря на то, что вы на пляже вы можете отъехать несколько километров вглубь, ближе к горам и вы попадете в настоящий лес прохладный и можете доехать до горной реки, таких как Дымчай и Обачай и конечно же Аларачай в общем, классный потрясающий пляс, друзья Обязательно сюда приезжайте. Я здесь первый раз, и мне очень понравилось. Я, честно говоря, не любитель пляжей, не любитель плавания, не любитель, ну, в общем, не любитель. Но этот пляж действительно, да. Посмотрите, сколько народу. Этот пляж действительно меня впечатлил. Поэтому, если вы едете и останавливаетесь в отеле в Инджикуме, супер. Супер-супер просто пляж. Айхан закончил свой прямой эфир. Народ. Кто-то уходит с пляжа, кто-то приходит на пляж. Но очень нам здесь понравилось. Даже не хочется уходить. Но, к сожалению, для нас вода еще прохладная. Поэтому купаться я бы сегодня не рискнула. Но я надеюсь, что в июне, в июле, в августе Море будет очень горячим, точнее, я не надеюсь, оно таким и будет. И мы обязательно приедем сюда. Обязательно. Вот такая вот она Алания, друзья. Полна приключений, впечатлений и мест, которых которые мы еще не изведали. Ну что, дорогие друзья, вот так вот мы побывали на пляже Инджикум. Всем вам. А? Инджикум. Инджикум. Всем вам, конечно же, советуем. Классно. Айхан, как пляж? Классно. Очень классно или чуть-чуть классно. Очень очень классно. Очень классно. В общем, нам очень понравилось. Обязательно приезжайте сюда. Если будете в Алании. Неважно, где будете отдыхать. Я думаю, что. Где будете отдыхать, обязательно приходите. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся, желаем вам всего хорошего, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, всем пока-пока.